Вообще взаимодействия между художником и ученым могут основываться по нескольким моделям. С одной стороны, может быть художник, который в силу своего любопытства, интереса, склонностей или бэкграунда образовательного, ну, допустим, техническая специальность у него, да, понимает какие-то, обладает серьезными знаниями. Такие примеры есть, их совсем немного, но есть художники, которые... И даже есть один такой пример американского художника, который в 80-х годах изобрел целый сектор науки, который получил название «синтетическая биология». Это американский художник Джо Дэвис, который работал в Массачусетском технологическом институте, занимался очень странными и очень интересными проектами, в результате которых вышел на такую область, которая в дальнейшем получила название синтетическая биология. С другой стороны, есть художники, которые взаимодействуют с учеными на партнерских основаниях. Разговаривали, нашли точки соприкосновения и сказали, давай сделаем проект, реализуем. И используем какие-то научно-технологические подходы. И в этом смысле партнер, коллега, ученый предоставляет некий инструментарий, научный инструментарий для реализации художественного проекта. И третья категория – это такие, когда ученый вдруг осознает, что его деятельность, цена, не только в научно-исследовательском секторе, но и обладает какими-то эстетическими особенностями. Или можно проект так повернуть, что он выходит за пределы рациональности, которая является одним из основополагающих условий работы в, в, нау в науке. Да? И как только он выходит за пределы этой рациональности, его коллеги-ученые говорят, что это вообще такое. Он говорит, ну вот, может быть, это искусство. И тогда он обращается к экспертам с точки зрения со стороны художественных институций. И они рассматривают, уже подходят к этим, к этим произведениям не с точки зрения технологий, которые вшиты, в это произведение, а с точки зрения художественных каких-то критериев. И в этом отношении очень важно понимать, чем отличается искусство от науки.